Всем привет, друзья! Сегодня мы снова в походе и будем готовить супер вкусный суп под названием Том-Ям. Я покажу, какие ингредиенты подойдут именно для похода, чтобы просто, вкусно и быстро это сделать. Погнали! Это бульон. Можно найти в интернете или в магазине. Вот. В бульоне уже сам вкус этого Том-Яма. Здесь вода, вешенки, паста карри Том-Ям. Лемонграсс, масло соли у бобов, сахар, лук-шалот, галангал. В общем, все ингредиенты натуральные. Вот. Но, внимание, бульон очень острый, аккуратно. Дальше у нас шампиньоны, которые были свежие, теперь они замороженные. Половинка лука. И здесь у меня замороженные овощи и замороженные морепродукты. Морепродукты я, кстати, покупал на развес в магазине. Мне они обошлись 70 рублей, по-моему. Вот. И немножко риса. Первым делом, что я хотела бы сделать, это немножко разморозить банку, потому что внутри у меня сейчас лед. Дальше режем лук и шампиньоны и отправляем на сковородку. Так как у меня условия полностью походные, резать я это все буду... Практически на коленке. И отправляем на огонь с добавлением небольшого количества масла. Ну, вот примерно вот так вот нальем. Так как баллон у меня изрядно подмерз, нужно поставить его в воду. О, и сразу стал огонь гораздо больше. Еще увеличивается, видите? Газ немножко отогревается. Все, можно жарить дальше. Так парит, на морозе прям пара столько выходит, вообще, аж нет, не видно ничего. наша шампиньоны с луком готовы. Выключим горелку пока и переложим их в другую емкость. Все, пока оставим это все. Далее мы ставим воду на наш рис. Как вы видите, вода у меня уже вовсю кипит, и поэтому я засыпаю туда рис. Сольем водичку от риса. Очень удобно, когда в крышке есть дырочка. Чтобы не просыпать, ничего и не слить. Хотя, когда я варил кучоза, мне это не помогло. Я из крышки все просыпал. Выкладываем наш рис грибы и лук потому что это все вместе потом пойдет в суп наш бульон открывайся давай вон он внутри вот вот так вот выглядит он даже что-то плавает чили перчит какие-то какие-то бешенки здесь лимонграсс. В общем, такой вот бульончик насыщенный. Туда же я отправляю свои замороженные овощи и морепродукты. Я туда добавлю немножко водички, потому что он очень густой и очень насыщенный получается. Мы немножко проварим наши морепродукты, креветки, Буквально 5 минуточек. И думаю, можно будет всыпать туда рис и наши шампиньончики. В обычный поход приходится заморачиваться. Либо что-то высушивать, либо правильно упаковывать в вакуум. Там, ну, много всяких пишет. А здесь просто все замерзло и все. размораживаю и ешь, как говорится, и готовь. веточка вешенка, помидорка. Вот осьминожка, лимонграсс и много всего еще всяческого. Я думаю, можно высыпать наш шампиньон рис. Наш суп закипел. Я думаю, что можно выключать и накладывать. Ну и все. Давайте пробовать супец. А, кстати, ложка вчера вражески слиняла в снег, поэтому я вырезал из бутылки вот такую вот мини-ложку. Ну, я думаю, подойдет. Ничего страшного. Переживем как-нибудь денечек. Ну-ка. Это очень вкусно. И очень остро. Я могу дыханим снег топить. Ой, и нос продирает сразу. Ой. Вроде бы разбавил, да, водичкой. Но все равно, ребята, вот эта баночка реально на троих человек. Прям вот самое то, если разбавлять ее и добавлять там всячество. Но в качестве морозной похлебки. Пойдем очень здорово. Друзья, ходите в зимние походы, готовьте вкусно, сытно, правильно. И помните, что походы – это просто. С вами был Максим. До новых встреч!